Оно ночное светило. А время уже за полночь перевалило. Оно так ярко светит. Луна освещает комнату. Я встала. И уже засыпая, решила все-таки выпечатлеть. Она висит так низко под горизонтом. Дивная такая. Огромная. И шары и там какие-то паркования там в парке на канале от лягушки там тоже решили говорить да Наступил праздник. Праздник Святого Духа. Да, один праздник за другим. Те, что люшая истина. Молитву Ганас. И живые весы и все исполняют. Сокровище благих и жизнь нападателя, приеде и в и очистени от, вся, от всяких сквер. И спасибо аж души наши. Да, удивительные слова, написанные очень давно, лет тысячи, может быть, назад, то есть с тех пор, как появилось православие. Да, христиан много, литерат, католики, адвентисты, баптисты. Но вот самые первые, самые древние были православными. Приняли и стали, и стали православными людьми. Приняли Новый Завет, в Библии ведь есть и старый. Именно Новый Завет и его заповедник. Ладно, ладно, просто еще раз, чтобы все стало хорошо. Все. Ну, не по-тиховски, Душа и мысли. Тоже, но просто так, чтобы как-то поразить это. Мне было вот на юге, я стою на тёмном крюле, оно такое бесекло от света. А вот если перейти на север, в другую комнату, там такие голубоватые, замечательные оттенки. Но напоследок хочу сказать, что люди, военные и солдаты в Украине все-таки были спасены, чтобы скорее закончилась эта война. Да. очень хочется. помогаю Господи всем. Доброй ночи.